Ух ты, и снова я, Александр Криволак, печенеги. Ребята, сегодня 27 сентября 2021 года. Я делаю маленький обзор моих персиков, выращенных из косточек 2018 году. Как видим, мои персики потихоньку набирают силу. Это персики отросли после летней обрезки, которую я делал в конце июня 2021 года. Жаль, видео не снимал. Обрезанный персик было видно в моем видео. Мой огород, что на нем растет 2021 года. Летняя обрезка персика имеет свои цели и поэтому является обязательным мероприятием. Проводится летняя обрезка с 15 июня и до середины июля. Все побеги, которые идут вглубь кроны, нужно обрезать, вырезать. Вообще у персика делают три обрезки – весенняя, летняя и осенняя. Весенняя обрезка делается по розовому бутону. Летняя обрезка летом. Осенняя – осенью, после сбора урожая. Весенняя обрезка – это формирование кроны саженца. Это восстановли... восстановительная обрезка с, удаление... с удалением вымерших побегов. И это Омолаживающая обрезка старых деревьев, летняя обрезка, удаление мертвых побегов, которые не заметили весной, укорачивание слабых плодоносных ветвей, прореживание волчков, удаление загущенных побегов, санитарная обрезка побегов пораженных болезнями и вредителями укорачивание приростов текущего года для их лучшего вызревания осенью делают санитарную обрезку больных побегов удаленный удаление ветвей обломанных урожаем ребятка весной даст бог я постараюсь сделать обзор видео обзор как я буду обрезать мои персики Ну, мои персики выросли где-то полтора метр шестьдесят в высоту это один персик но он в середине уже густой, но ну, я его сделаю обрезочку весной. Идем далее. Это второй мой персик. Дуже Где-то метр шестьдесят, метр шестьдесят пять. Высота его. Я надеюсь, веточки до осени до глубокой осени вызреют хорошо и перезимует мой персик и даст, дадут первый урожай в 2022 году мои персики ну это метр пятьдесят высота персика этого ну что вот такие мои три персика ребят ну все, ребята, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Кривола, печениги, Пока-пока, ребята. Вот я и сделал маленький обзор моих трех персиков, которые я вырастил из косточки. Ну что, ребята, будем продолжать дальше наблюдать, что будет весной 2022 года с моими персиками. Ну все, ребятка, пока-пока, ребят.